Это обоссанное правосудие, блядь! Обоссанно, сука! Правосудие! Да, нахуй, вот это, блядь! Мы реально можем здесь все разъебать, пацаны! Блядь, это моя любимая игра теперь! Где? Кого еще обоссать? Всем респект, братва! С вами радио 120 Гигабайт. И я немножко принял пивка, да, и мне вот надо было, значит, в туалет отойти немножко, ребята. Я надеюсь, вы не против, что и я делюсь с вами моментами своей личной жизни, ребят. Так что а мы начинаем потихонечку, значит, на это игрушка, которая называется Пи-симулятор, да. Это симулятор обоссования. Обосывание, так сказать. Я могу все обоссать, я не понимаю. Так, ну я сейчас пока все четко делаю, да? Как мне о, увеличить э, давление, я не понимаю? Честно скажу вам сразу, да, вот я когда на стримах отхожу пописать, вот примерно такая же ситуация там происходит, да, ребят. Опаньки, блядь. О, я очки зарабатываю таким образом, если я все обосываю. Все это все обоссано. Ой, музон, великолепный какой! Давайте обоссаем все, ребят. Вот так вот. Ой, заполняется, заполняется! Господи, боже мой, серьезно! ха ха Вот это игры, я понимаю, ребят. Куда я поплыл? Куда я поплыл? О! Ебать! И я взялся нахой! Бля, заполняется! Как мне, как? Мне надо. Мне надо стену выбить! Выбиваем стену! Ха-ха-ха-ха! ха ха ха Что за игра? Разрабы прислали на халяву. Великолепная игра, ребят. Надеюсь, вам нравится. Самое оборохое, то, что я не могу, я не могу подойти ближе, понимаете? Я не могу подплыть, так сказать, да? Ух ты, ебать! Смотри, я увеличил! Я увеличил, блять, напор! Пацаны! Во, и все, видите, как хорошо? Все, все, все, вышло наружу. Теперь мы можем обоссать улицу, да, блядь. А я выйти могу гулять? Машина! Давай, машина, блядь! Ну давай, блядь, братбой! Хуярь! Блядь, слишком далеко! Блять, машины сложно посылать, Так, давайте забор снесем нахер сначала! Давай, ебаш! Погнали, нахуй! Бля, очень сложно, ребят, машины, они двигаются. Вот это реально сложно. Давайте сносим сначала здесь все, что есть. Это какая-то суперсила, что ли, я не понимаю. Смотри, я лучше, чем этот сбой работаю. Так, давайте снесем нахуй весь забор мне мешать жить. И нам нужно, ребята, как-нибудь хоть одну машину-то разъебать, а лучше несколько машин. Тихо, тихо, тихо. Смотри, смотри, смотри, смотри. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, на, на, бля, вот, вот это я понимаю силу струи, менты даже приехали, ёб твою мать, вот это красиво, а здание здесь можно разрушать целое, я бы очень хотел прям здание разъебенить, вот это вот, например, я могу его расхуярить? Подождите, что вы тут ездите? Не мешайте мне жить, ёб твою мать! Ну, давай, ну, ну, ну, надеюсь, меня за это ничего не сделают, да? Не забанят, а в реальной жизни, да? Товарищи полиционеры, да, не надо меня запирать. Я абсолютно ничего против вас не имею. Это все игра. Она меня заставляет это делать, чтобы получать очки, ребят. Ничего не могу с ним сделать. Так, стоп, я хочу дом. Давай дом. Я могу дом разрушить? Скажи мне, что я могу обослать дом так, что он взорвется. Давай. Ну, деревья можно. Дом, походу, нельзя, только деревья. Вертолет? Ебать, это вертолет, пацаны! Ха-ха-ха-ха-ха, блядь! вертолет! Давай! Это минус! Вот я понимаю грозное оружие! Твою мать! Падай, падай, ну падай! Ну алло! Ну давай, леди ко мне! еще Все что леди сюда! Ну, взрывайся! На! На, ебашим жестко! Сколько очков мы набрали? Есть тут очки еще какие-то? Давление падает, пацаны, это очень плохо. На, это минус! Так, ну тачки-то ладно, мы тачки, то, что мы можем все тачки взорвать, это все понятно. Давайте почистим парковку. Мы до всех можем прям? До, даже до самых дальних можем. Так, э, дядя и полиционеры приехали. Игра заканчивается тогда, когда у меня закончится, как я понимаю, топливо, да? Так называемое. А как его пополнить можно, пацаны? Пополнить топливо хочу. Блин, я очень расстроен, что я не могу разъебать вот, например, завод. Или могу? И мне нужно просто больше сил для этого. Но дом-то я точно не могу обоссать, я правильно понимаю? Я неплохо, так я скажу, зачистил территорию перед своим домом, да, теперь видите. Естественным образом мы ä, сделаем такую уборку здесь. Я иссякаю! Я иссяк, Боже, за что? За что? Ребята, очень плохо. четвертое место у меня. 49, но ну это просто очень плохо. Очень плохо. Давайте еще разочек попробуем. Давай прям а -а -а, подойдем с умом к этому, да? Зеленый слоник, серьезно! Первый уровень. Ну погнали! Набираем! Я пока еще не до конца понял все механики, как мне, например, усилить свою струю, да, как я его должен усиливать, я пока не понимаю. У меня, видите, у меня давление просто периодически падает, здесь нужно какой-то идеальный баланс. Это пока мы не можем разрушать, мы еще слишком слабы, поэтому мы должны разрушить как можно больше всякого дерьма дома. Я правильно понимаю? Блядь, гениальная игра, ребят, я в лучшие игры не видел, честно вам скажу. Блядь, а можно, если я не буду разъебывать стену, я утону в моче? Мне вот интересно. Вот все, теперь мы можем разрушать вот это. Давай, давай, давай, давай, давай. Очень не хочется тонуть в своей моче, если честно, ребят. Все на улицу нахуй, давай. Весь мусор мне здесь не нужен, не мешайте мне жить. Так, ну погнали. О, нихуя, здесь другая улица теперь, прикинь. Прикинь, здесь генерится улица по-другому. Вот это я понимаю. Вот куда нужно было тратить, а, значит, а, технологию генерации уровней. Именно вот на это. Ладно, разрушаем пока самые эм, такие объекты, которые перед нами. Как я понимаю, именно это нам придает сил. Да, нашей струе, так сказать. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вот здесь же можем забор сносить. Давай, набираем силу. Вот. Автобус. Най! Блять! Я слабел, блять, автобусы похуям, смотри. Хотя он встал. Я не достаю до него, ребята. Не достаю еще рано. Блядь, здесь еще целая механика, что надо делать. Бля, смотри, кукай все охуенно. Охуенно, блин. Нормально, слушайте, игра на самом деле заебить пастебу, блядь. Сносим заборчики, нахуй. Не, машина пока рано, машина пока рано. Давай-ка сносим заборки рамы. Бля, я в нее даже не попадаю особо-то, посмотри. Я хочу стройку разрушить, ребят, очень сильно. Мне кажется, здесь все можно разрушить, если честно. Почему-то мне кажется, что разрушить можно здесь все вообще. Вот. Давай. Я могу кран уронить. Очень хочу кран уронить, ребят. Минус, минус. До крана могу достать. Я могу обоссать кран? Очень хочется. Но я не понимаю, достает до него или нет. Мне кажется, у меня напор слабоват. Все, я понял. Чтобы копить напор, надо сносить мелкие объекты, которые передо мной. Я понял, хорошо. Видали, какая сложная механика, сука? Это тебе, блядь, неказуальная какая-нибудь. Минус. Фу, я полон. Погнали! Ну давай, блядь! Минус! Увеличиваем напор! Разъебали! Мы разъебали кран, блять! А я даже не успел, я даже не заметил этого, твою мать, а! Прям обидно, нахуй! В этот раз наш дестрой получился помасштабней, что меня не может не радовать. Так, давайте попробуем снести вертолет. Отомстить ему за прошлый раз. Где он, блядь? Я его не вижу. Где ты? Где ты, вертолет? Давай! Минус, блядь! Вот эта мощь поперла, твою мать! Вот, давай еще, еще, еще. Сейчас мы все зачистим, пацаны,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 Тихо-тихо-тихо, все нормально, все заебись. Танк! Ебать! Разъбан на изи! Да вы шо нахуй! Бля, дома! Дома рушим! то вот это! Я понимаю! Мощь струи, баный бобаный! Мы можем сейчас вон там все вообще обосать, смотри. Там все сейчас мы уничтожим, нахуй. Разъб! Блять, уже ментов, кстати, понаехала пиздец полный, ты посмотри на этот пиздос. Блядь, кому в голову пришла идея сделать игру? Ну что? Пиздарики. Нам что, надо зачистить вообще полностью всю территорию тут, от всех, я правильно понимаю? Нахуй! Нахуй! Нахуй, нахуй, нахуй! Давай, сейчас все разнесем! Мы можем еще увеличить давление как-нибудь. Дома он там, можем разъебенить? Можем! Ты посмотри, нахуй! Ты посмотри на давление на мо, блядь! Растет у слабенько, слабенько. Блять, а горы можно порушить? Я хочу и горы порушить твою мать. Давление уже на максимуме почти, пацаны. Давай, давай, роняй. Минус кран. Давление падает. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, нет, нет, нет, где? На нет, падает давление, падает! Твою мать! А -а -а. Все это максимум, иссяк. Я иссяк, ребята. Я иссяк. Все закончилось. Но вот это я считаю, что неплохо у нас получилось. Второй заход был великолепным. Что же, ребята, вот такая великолепная игра, да? Интеллектуальная игра, у нас 73 место, между прочим, в мире, да? Во всем, ты посмотри. И посмотри, какой, блядь, я молодец, да. Ребята, ставьте лайк, если вам понравился вот эта деградация. Конечно, да, великолепная игра. Всем советую, а, если вы чувствуете, что а, ваш болт не на 100% работает в реальной жизни, эта игра вам поможет. Ну, а на этом я закончу великолепное, самое мудрое видео, которое вы могли посмотреть на моем канале. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до встречи на стримах и в новых видео. Йоу!